Ах, какой сегодня день прекрасный! Котик отмечает юбилей. Нет гостей, все семейство в сборе. Ну-ка, юбиляр пивка налей. И поздравляем мы тебя, Любим очень котика, Ты моя душа. А, -а, -а пусть идут, бегут года, Наша вечная душа унывать не даст. Так с днем рождения, милая дорогой, ты в сказку так красиво, вел нас за собой и мир напомнил чудом. Рады каждый день, что есть у нас ты, Женя, Женя, любимый наш ты. Ну все. Да, конечно, есть у нас проблемки, На работу сложно уходить. Да, мы иногда бываем злыми, Но нас, как всегда, помиришь ты. С дня рождения, дорогой, Мой желанный принц ты мой, Навсегда с тобой. А, -а, -а ты был создан для меня, На двоих одна душа. И бессмертная. Так в днем рождения, милый, Лучший, дорогой, ты сказку так красиво Вел нас за собой, и мир наполнишь чудом Рады каждый день, что есть у нас ты, Женя. Женя, это твой юбилей. У -у -у. Ты котик? Ты котик, а кошечка. Еще раз днем рождения, милый, лучший, дорогой, ты в сказку так красиво вел нас за собой, и мир наполнишь чудом. Рады каждый день, что есть у нас, ты в